Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Этот ролик выйдет на канале, скорее всего, к весне, если вообще не весной, но снимается он 12 января. Только что закончились новогодние праздники, все наконец-таки доели свои оливье и селедки под шубой. И я подумал, а почему мне, собственно, так не нравится вот этот самый оливье, ну или салат столичный? Ну, наверное, потому что он на мой вкус слишком нейтральный, слишком неяркий, я бы сказал. И я хотел бы сегодня в рамках эксперимента провести минимальный улучшайзинг отдельных ингредиентов салата. В частности, я хочу отварить мясо для салата так, чтобы оно было очень хорошей, упругой консистенции, это этом а при этом, этом сочное, чтобы консистенция была похожа, в конце концов, на хорошую вареную колбасу. Консистенция, не вкус. Точно, чтобы упругой такая была, сочная. Чтобы вот мясо получилось именно таким а не разваливающимся в хлам. Варить нужно очень долго, 9-10 часов при температуре 76-78 градусов. Чтобы не тратить совсем уж впустую электроэнергию вместе с говядиной, я еще и пару ролик таким же образом отварю. Поехали. Сначала их надо засолить. Для большей сочности я проделаю процедуру в рассоле. Общая масса сырья у меня, у меня 2650 граммов, воды для рассола возьму столько же, а обычный соли обычной 2% к сумме масс сырья и воды. Для экономии времени на просолку я часть рассола загоню внутрь мяса и рулик при помощи шприца. Такая вот методика расчета солености очень проста. Идея в следующем. При более-менее длительном нахождении сырья в рассоле соль распределится равномерно во всем объеме, то есть в смеси объемов мяса и воды. То есть на момент приготовления рассола вся соль в воде. Грубо говоря, если бы у меня был 1 кг сырья и 1 кг воды, то на момент приготовления рассола у меня в воде было бы 40 граммов соли, а в мясе не было бы соли вообще. Но по прохождении времени на просаливание соль равномерно распределяется, и ее осталось бы 20 граммов рассоли, и 20 граммов перешло бы в мясо. Выровнялось общее соотношение соли в, во всем этом объеме. А 20 граммов соли на килограмм мяса – это такая нормальная соленость для колбасных продуктов. Нет, конечно, 2% для просто вареного мяса – это очень много. Но я-то готовлю мясо не для такой то вот еды, а для того, чтобы в салате его использовать. И мне кажется, что там оно будет прекрасно с таким количеством соли. Ну и шприцевал. Теперь оставлю в холодильнике на просолку на сутки, может на двое. Еще не знаю своих планов на завтрашний день, возможно, не получится завтра продолжить съемку ролика. Впрочем, этому мясу не повредит и неделю в рассоле находиться. Продолжаем разговор. Сегодня уже третий день, как рассолевается мясо, и у меня наконец-таки дошли до него руки. Сейчас надо его убрать в вакуум-пакет, добавить чеснока, перца и можно варить. Чеснока положу побольше. В один пакет, наверное, все не влезет, поэтому руки отдельно, говядина отдельно. В каждый пакет добавлю черный и душистый перец. За 10 часов варки мясо даст сок, в этом соку зайдутся ароматы и перцы, и чеснока, и за эти 10 часов все успеет прекрасно пропитаться этими ароматами. Чтобы края пакета не намочить, заворачиваю их вот так. Мокрый край мой вакууматор отвратительно спаивает. Подозреваю, что не только мой. Еще момент. Когда вакууматор начинает из пакета воздух вытягивать, то вместе с воздухом он тянет и влагу. И эта влага может попасть в шов. Тогда шов не склеится, не спаяется. Поэтому я сворачиваю из бумажного полотенца вот такую вот ленту. И вставляю ее в пакет на пути прохождения влаги. Лента эта влагой впитает как раз. Теперь можно запаивать. Для своих колбасных экспериментов я давно уже купил стандартную гастроемкость GN-1, ГН-1, по-моему, 200 мм высотой, на 22 литра. Раньше в кастрюлю большую все готовил, но даже в большую кастрюлю мясо у меня не влезает, как правило. Температуру на советстике выставляю 76 градусов. Время варки на 10 часов установлю. Все эти установки – это просто таймер для сигнализации. То есть, они не включают, не выключают свой вид стик. Когда температура в гастроемкости поднимется до 76 градусов, этот таймер начнет пищать. Я подойду, нажму на кнопочку, таймер уже обработки запустится, и тогда он будет отсчитывать 10 часов. 10 часов пройдет, он опять начнет пищать. Так он сам ничего не включает, не выключает. Короче, когда варка закончится, уберу мясо в холодильник. До завтра. Вот завтра результаты увидите. Мясо у меня доварилось, и всю ночь пролежало в холодильнике. Давайте смотреть, что получилось. Так. Видите, сколько сока выделилось? Он весь превратился в такое плотное желе. Если мясо просто в воде варить, то сок в эту воду не уходит. В результате вкус мяса получается не таким насыщенным, не таким концентрированным, как если бы оно в своем соку готовилось. Ну, сами понимаете, да? Так. Вот такая получилась говядинка плотная, смотрите, какая, о, супер вообще. И вот такая вот свинина. Так, давайте пробовать. Сначала говядина. Вот такое мясо в любых салатах совершенно по-другому заиграет, совершенно по-другому будет вкус. Яркий, насыщенный, плотный, упругий, сочный, а вот классный. Это это вот отличный способ приготовления мяса для салата. Так, ну и по свининке. По Свининки. Аромат очень приятный, такой э, чесночно-перечный такой. НА! Отличный способ для приготовления таких вот вещей. Знаете что, если взять сырую рульку, аккуратно удалить из нее кость, потом плотно увязать и таким вот макаром варить, то потом можно будет прям как колбасу резать ее такими шайбами. И будет прям классно. Здесь кусочки, конечно, срезать не очень удобно. Очень хороший способ приготовления мяса. Не обязательно именно использовать стик, хотя их на Алиэкспрессе полно, там копейки стоят. Если у вас есть эти мультиварки, то мультиварки тоже можно варить. Правда, не знаю, настраивается она, не настраивается. На температуру 76-78 градусов. И много мяса, конечно, в нее не запихнешь. Но, с другой стороны, думаю, ну, что-нибудь придумаете. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, репосты. Всем пока.